Доброго времени суток, мои дорогие любимые, вы на моем канале, и сегодня у нас тема «Успех, богатство, удачи в делах, судьбе и бизнесе». В процессе просмотра этого видео вы получите защиту, вы получите информацию, очень интересную информацию о том, как у вас обстоят дела с успехом, с богатством, с удачей. И также мы зарядим амулеты и почистимся». Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео до конца и нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе событий. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Сегодня я приготовила для вас удивительную волшебную колоду. Золотое колесо. Таро золотого колеса. Посмотрите, какая она необыкновенно красивая, волшебная, чистая, мудрая. Сейчас мы будем настраиваться, и мы будем с ней работать. Я также приготовила для вас прекрасные, замечательные амулеты. Посмотрите, пожалуйста. Это амулеты на успех, богатство, удачу в делах, судьбе. И вообще в целом в бизнесе. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это Архангельская защита. Это крылья ангела. С денежным знаком. Это орел. Посмотрите. Смотрите, какой красивый. Вот так вот он парит. Орел – это символ власти, господства и прозорливости на пути. Символ мощи и силы. Орел – это стечение счастливых, счастливое стечение обстоятельств, успех, удачу в делах. Вот такой вот замечательный, прекрасный, мною очень любимый Ганеш. Ганеш — это сын Шивы и Парвати. Также для успеха, удачи, благополучия. Вот такие вот замечательные, прекрасные амулеты. Заказать вы это все можете у меня. Написав на WhatsApp или написав мне на почту. Вот такие вот браслеты. Вот такие вот. Это натуральные камни. Это тоже камни. Вулканическая лава. Это у нас камни Дзи и крючок удачи. Крючок успеха, богатства. Это тоже Такие земных зеленых цветов, денежных и вот такой вот необыкновенно красивый дзи камень. Здесь тоже прописаны программы на удачу, успешность, богатство, процветание, изобилие, слава, защиту, очищение. Итак, загадываем три карты сейчас и посмотрим, в каком состоянии у вас сейчас находится успех, богатство и удача, и что необходимо поправить. Необыкновенная колода. Ой... Вы такие колоды редко встретите, потому что я за ними езжу по всему миру и очень часто бываю в различных точках планеты. Это необыкновенные, конечно, таро, не настолько сильные, настолько мощные, настолько красивые. Давайте знакомиться. Настраиваемся. Арина, помоги. Итак, первая карта. Вторая карта. И третья карта. Я всегда говорю, дорогие мои, смотрите видео до конца, потому что так или иначе вы получите интересные ответы на свои внутренние запросы и плюс активацию. В конце мы будем делать обязательно активацию успеха, удачи, богатства в делах, судьбе и бизнесе. И чистку, и ставить защиту, конечно же. И плюс к тому, что все талисманы, которые здесь есть, амулеты, они обеспечивают... Жизненный успех и преодоление барьеров, возможно, в какой-то неуверенности в себе, в принятии решения, то, что касается бизнеса. И обеспечивают материальные успехи и защищают от потерь вашего богатства, вашего, вашей удачи, от потери имущества, от агрессии других людей, от воровства. Так что, ну что, работаем. Работаем. Кто выбрал первую карту? Ух, какая хорошая, красивая карта. Посмотрите на нее. Посмотрите, какой сидит красивый, статный, богатый король. Король, который, который полон сил. Эта карта говорит о том, что у вас огромный потенциал в достижении успеха и богатства, удачи в делах и в бизнесе в том числе. Он задумался. Но красная лента, которая развивается, говорит о том, что мысли его честны, что мысли его несут победу, и он сейчас готовится преодолению, готовится и набирается сил, возможно это этап переосмысления, эта карта да, но на заднем фоне еще пока тучи серые, и вы что-то задумали, но эта задумка будет у вас перспективная, емкая, ресурсная энергия для тех, кто выбрал первую карту. Для тех, кто выбрал вторую карту. Ух, тоже какая красивая. Это уже у нас, видите, скачет. Тут король сидит, а тут рыцарь скачет. Скачет на коне, он готов кинуться в бой. Энергии сильные, мощные, ресурсные, потенциал также очень. И очень огромен. Возможно, здесь включаются а, и эмоции. Возможно, здесь включается и какая-то ярость. Возможно, вы куда-то торопитесь. Но это неплохо. Это очень хорошо. Вы садитесь на коня и скачите вперед. И все небеса, и все окружающее пространство, оно вам в этом помогает. Есть. Для тех, кто выбрал карту. Третья. Смотрите, какая красивая. Ах, какая красивая. Видите, опять тот же жезл с красной лентой. Ожидание победы. Солнце на вашем жизненном пути. Ничто не омрачает ваш успех, богатство, удачу в делах и судьбе. Прекрасные, замечательные, волшебные карты, необыкновенные. Ну, теперь давайте будем идти дальше и работать. Открывайте ладошки вверх, садитесь поудобнее, максимально расслабляйтесь. Угу. И мы... Сейчас с вами поработаем. Я сейчас обращаюсь к тебе, к человеку, который находится по ту сторону экрана. К тебе, мой дорогой друг. Какие цели ты ставишь перед собой? Что ты хочешь получить в итоге своих действий? То, что ты сейчас делаешь, может привести тебя к успеху, а может привести тебя и к неудаче. В самом твоем деле нет ничего плохого. Просто вопрос. А какие цели ставишь ты сейчас? Задай себе вопрос. Чего я хочу? Если ты хочешь заработать деньги, в этом нет ничего плохого и предусудительного. Но если деньги становятся для тебя главной целью, задай себе еще один вопрос. На что я готов пойти ради того, чтобы получить деньги? Готов ли ты отказаться от важных принципов, убеждений? Готов ли ты отказаться от высшего блага для себя и других людей. Готов ли ты отказаться от ценностей духа ради ценностей материальных? Готов ли ты отказаться от любви, от света, от Бога. Деньги сами по себе, они неплохие плохие, не, плохи, не хорошие. Деньги ⁇ это эквивалент энергии. И энергия сама по себе тоже не плоха, не хороша, Она нейтральна. Темные или светлые ее делают наши намерения. То же самое и с деньгами. Все зависит от намерений. Потому что намерение ⁇ это действующая сила намерение может сделать деньги благом, а может сделать деньги злом. И если для тебя деньги это средство для создания разнообразных благ для себя и для других, они становятся благом. И если деньги из средств превращаются в цель, то речь о благе уже не идет. Если деньги цель, то средством их получения может стать обман или Другой способ причинения зла. Но причиняя зло другим, ты причиняешь его прежде всего себе. Так как в мире все взаимосвязано. И тот, кто создал причину, конечно же, неминуемо получит последствия. Даже если тебе очень нужны деньги, не делай их целью. Пусть твоей целью будет создание блага для себя, и для других для других, а не только для себя. Вот что важно и важно стремиться к наивысшему благу. Сиюминутное обогащение за счет обмана других может кому-то показаться благом. Но для духа, для духа это не благо это его противоположность. Наивысшее благо для духа это любовь. И милосердие. То, что ты делаешь, делается ради любви? Ради милосердия? Или нет? Подумай о своих целях, измени свои приоритеты и, если нужно, измени свое мировоззрение. Только тогда ты придешь к наивысшему благу. Я сейчас хочу дать практику, которая называется урожай. Закрываем глазки и представляем, что вы собираетесь посеять семена. И вырастить богатый-богатый урожай пшеницы. Ну, решите, чего вы хотите. Для чего вы хотите это сделать? Каковы ваши приоритеты? Только лишь получить прибыль? Или в первую очередь для вас важно накормить людей вкусным и полезным хлебом? Если вы хотите только получить прибыль, прибыль, то не будете особо стараться. Вы не будете заботиться о качестве зерна. Вы не будете вкладывать труд и средства в то, чтобы хлеб получился по-настоящему хороший. Вы будете экономить на всем. На удобрениях, на уходе за растениями, на сборе урожая обмолоть все зерна. Вы все это будете делать кое-как, чтобы поменьше потратить и побольше получить. А затем вам придется обманывать покупателей, выдавая свою некачественную продукцию за качественную. Как вы будете себя при этом чувствовать? Что будет говорить ваша совесть? Сможете ли вы оставаться в приподнятом жизнерадостном настроении? В состоянии. Ваш дух будет страдать, потому что, причиняя вред другим, вы неминуемо причиняете его себе и, делая недобросовестно свою работу, вы разрушаете себя, подрываете сами основы своего бытия. Представьте, что вы решили пойти по другому пути. Вы решили работать на совесть, кормить людей хорошим хлебом, и вы готовы вложиться в это. Вы приобретаете хорошее зерно, заботитесь о плодородии почвы, ухаживаете за растениями. Не обязательно знать все детали технологического процесса, просто представьте, что вы делаете это с любовью. С любовью и неподдельной заботой. И все время помните о конечной цели. Конечной цели благи многим и многим людям, которые с выращенным, с выращенным вашими руками, душой, хлебом, получат еще энергию тепла, энергию любви. Энергию заботы. И представьте, как вы делитесь с людьми, выращенными вами, выращенным вам, вами урожаем. Вы делитесь своим счастьем и делаете их счастливым. Представьте полные амбары золотого зерна. Это ваше благосостояние, это ваше богатство. Удача, успех. Наслаждайтесь ощущениями, что вы богаты, успешны. Удача сопутствует вам в делах, в судьбе и в вашем бизнесе. Вы щедры. И вы приносите радость и счастье многим и многим людям. Силы. Действуйте. Установить защиту. Исполнено, совершено. До сведения Всевышнего доведено. Печатью мастера скреплено. И да будет так. И так будет. Ну что, открываем глазки. Молодцы. Все у нас прошло замечательно и прекрасно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте галочку на колокольчик, чтобы получать новые видео. Ну и в добрый час, дорогие мои. В добрый час, в успех, в богатство, в удачу, в наилучшие программы своей судьбы. Я выбираю лучшее. Принимаю. Благодарю.